Как вести учет в цветочном магазине? Эволюция от аналогового управления к цифровому. Для того, чтобы качественно управлять своим магазином, необходимо научиться пользоваться аналитическими данными и желательно уметь управлять ими онлайн. Для того, чтобы перейти от аналогового управления к цифровому, необходимо обкатать сначала те аналитические данные, которые вам необходимо собирать и анализировать на основании которых вы будете принимать управленческие решения. Важно разбираться в системе учета. Да, то есть он в любом случае необходим. Сейчас я расскажу вам об аналоговом варианте, да, где мы вручную записываем какими способами, и о цифровом варианте и инструментах управления аналитическими данными. Значит, первый этап ⁇ это ручная аналоговая система управления, где мы... Смотрим, точнее записываем, да, сначала фиксируем все на какой-то носитель. Это либо тетрадь, либо Excel в ручном режиме. После этого собираем все эти данные в какой-то одной системе. То есть это либо общая тетрадь продаж конечная, либо же общая таблица, где мы за каждый день, да, собираем информацию либо понедельно. И дальше уже структурируем за какие-то периоды. Либо недельные, либо месячные, либо квартальные. Ну, в общем, здесь уже... У каждого индивидуальный бизнес и манера управления бизнесом, поэтому каждый в любом случае настраивает по тебя, так как ему удобно. Сейчас я расскажу вам определенные особенности и какой прошли путь мы от тетради к системе учета 1С. В самом начале пути развития бизнеса мы все ввели в тетради. У нас была, соответственно, тетрадь продажи. У нас была таблица Excel, в которую вносились данные рукописным образом. Да, то есть каждый день закрывалась смена, сдавался отчет, который был распечатан на бумаге, который заполнялся флористом ежедневно. И на основании этого отчета да, то есть определенный сотрудник, у нас это был бухгалтер первичной документации, вносил эти данные в общий реестр. Да, то есть продажи, которые при определенных автоматических формулах, Складировали и выдавали определенный результат за месяц. То есть у нас была неделя, месяц, квартал и праздничные дни. Таким образом мы собирали массив данных по продажам, по списаниям, по зарплатам, по выдаче. Да, то есть какие авансы были получены, какая оставшаяся сумма, сумма выручки. И сумма, но потом уже появилась сумма безналичных оплат, да, то есть терминал. Также были списания, которые шли без оплат, ну, то есть списываются на руководителя и списываются на расходы. Вот эти вот статьи, которые у нас складировались в определенном документе для того, чтобы уже принимать определенные управленческие решения и смотреть на ситуацию, да, обращать внимание на те или иные факторы для принятия стратегических решений. Далее, когда мы начали масштабироваться и начал увеличиваться объем продаж, мы приняли решение для автоматизации этого процесса, и наша задача была ввести автоматизированный способ учета продаж на точках да, для того чтобы сохранить э, отчетность которая у нас была и э, совместить все эти реестры да то есть и все аналитические данные которые нам были важны уже в цифровое пространство то есть когда человек да то есть флориста проводит продажу эта продажа фиксируется закрывается этот же отчет но только уже в электронном варианте на компьютере сохраняется в базу данных и мы уже в моменте до да, после закрытия смены можем уже работать с этими данными и можем засекать определенные периоды, засекать уже в автоматическом режиме определенных флористов, их результативность, показатель списания, показатель продаж, смотреть, насколько изменяется спрос на ту или иную позицию и уже гораздо более эффективно и быстрее управлять нашим бизнесом. Техническое решение, которое необходимо принять, да, то есть все хотят сейчас автоматизироваться максимально быстро для того, чтобы получить цифру. Но первое, что я рекомендую, это сначала настроить аналог потому что то, как вы настроите аналог, да, аналоговое управление, пусть это будет там таблица Excel, но сначала необходимо отработать эту таблицу, посмотреть, какие аналитические данные для вас сейчас важны, в каком формате, да, эти данные должны структурироваться, какой в итоге отчет вам необходимо получать для того, чтобы принимать управленческие решения. И после того, как обкатать вот это вот аналоговое управление хотя бы, но я советую от трех месяцев до 6 до да, для того чтобы понять надо будет что-то менять в нем или нет и только после этого уже подбирать там какое-то да, IT решение то есть софт сейчас в данный момент очень много разнообразного софта не буду да, говорить какие могу рассказать только про наш опыт то есть мы приняли решение э, все Реализовать при помощи 1С. То есть у нас 1С стоит как на точках у флористов, так же и на складе, и также стоит управленческие отчеты, которые мы настраиваем в этой программе. И это наш опыт то есть у нас вот таким вот образом получилось какой будет ваш опыт здесь необходимо пробовать выстраивать гипотезы вы должны понимать то, что нету идеально подходящего решения все индивидуальные и у каждого индивидуальный бизнес со своими особенностями необходимо провести аудит до да, необходимо провести стратегию и понять что необходимо вам сейчас к чему вы хотите прийти Потом, да, спустя какое-то время поставите точку А, допустим, и точку Б, там, на дистанции 3 года, что вы хотите получить, какие у вас есть ресурсы и как это реализовать. Если вам необходима помощь, да, для того, чтобы настроить аналог, или же у вас уже настроен аналог, и вы хотите узнать, каким лучшим способом, да, проконсультировать, получить ответ на ваш запрос, каким способом, может быть, подобрать инструменты, а что подходит, какие есть особенности, какая есть специфика, да, или как подобрать именно подходящее для вас решение, я рекомендую вам записаться ко мне на консультацию «Вопрос-ответ», где мы проведем аудит вашей системы учета, да, и построим стратегию, которая вам необходима для того, чтобы кратчайшим и легким способом сэкономить в первую очередь время и средства и сделать эффективное планирование для достижения ваших целей. Спасибо большое за внимание. Применяйте мой опыт и знания и пользуйтесь моими услугами для того, чтобы развивать ваше цветочное дело.